Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня такая тема – исполнится ли мои планы в ближайшее время? Расклад подходит для всех – для мужчин, женщин. А, кстати, это расклад не только для отношений, на отношения. Это могут быть перспективы в работе, в каких-то других телах. В общем, исполнится ли мои планы в ближайшее время? Здесь будет два варианта, пожалуйста, закатывайте. Вариант номер 1, вариант номер 2. Почувствуйте, какая карта вам близка, это чисто интуитивное ощущение, старайтесь не напрягаться. Потому что, в принципе, напряжение вы должны были оставить глубоко позади, когда включаете мое видео. Здесь вы увидите только то, что вас ожидает. Настроимся. Ничего не будем бояться. Особенно нервничать. ни По каким поводам. А если нас кто-то обидел в течение дня, либо проигнорировал, когда вы пишете о таких вещах, мне очень хочется, знаете, набрать ваш номер и сказать. Но ведь вы же понимаете, что каждый, кто вас обидел или проигнорировал, на самом деле он проигнорировал свою жизнь и проигнорировал свое развитие ситуации и обидел, собственно, себя, потому что, ну, как можно обидеть другого человека, как? если он к себе хорошо относится. Вот подумайте об этом. Я надеюсь, вы теперь отбросили все самое такое, вот, что вам мешало расслабиться и улыбнуться. И наконец-то почувствовали, какая из этих двух позиций ваша. Двух, двух вариантов. Итак, номер один, номер два. Начинаем с первого варианта. Ну что ж, у вас впереди борьба. Борьба. А что это значит? Борьба, она такая, последние витки, да, она не будет, она не будет слишком острой, слишком, как вам сказать, затратной, затратной эмоционально, либо физически, но вам придется побороться за ваши позиции. Возможно, у вас большие амбиции. Ну что ж, колесница, вы рветесь в бой. Возможно, вы в застое устали находиться, коронахаусной. Я понимаю вас, но это хорошая карта. Это старший аркан, это говорит о вашем запале, о вашем характере. Если вы движетесь к новым отношениям и к развитию, я сейчас посмотрю, что у вас ожидает. Десяточка мечей. Вы боитесь, вы очень боитесь а, проиграть. Но это не обязательно отношение, да, вообще. Вы бои... У вас есть тенденция к тому, что вы можете наломать дров. Именно почему? Потому что у вас пульчевый характер. Держите себя в контроле, ментальном, да. Это вам такой совет. Держите такую. Вы, вы, такой. Характер такой серьезный. Бороться вы будете либо за какие-то амбициозные цели, либо за женщину-королеву жезлов. Ну, я просто сразу все варианты проговариваю для всех. Еще раз говорю, если это борьба за отношения, держите себя в контроле. Потому что э, выиграть сражение за женский пол можно только, если вы проявите вместе с порывом такой борьбы, да, какую-то все-таки нежность в отношениях. Потому что дамы, они смотрят на ваши проявления. Кстати, вот здесь вышла восьмерочка пентаклей, Возможно, эта королева жезлов будет бороться за место под солнцем у себя в рабочих каких-то коллективах. И такое тоже может быть. Я хочу сказать, да, борьба будет... С вашей стороны очень даже такая, серьезная. Итак, посмотрим, что же, какие планы будут сбываться. Да, денежные планы, денежный план. Возможно, если это королева жезлов, за внимание которой борется мужчина, то он хочет ей помочь. Он хочет ей помочь в материальном плане, она нуждается в его помощи. И помощь будет оказана. Если вы планируете, то помощь к вам придет. Обязательно придет Пентакли. Шестерочка Пентакли. Четверка кубков. Новый шанс. Новый шанс вашим отношениям будет. Если вы загадали здесь отношения. Кубки, да? Да, рыцарь кубков приедет к вам на таком красивом белом коне. Рыцарь. Настоящий мужчина, который хочет побороться за ваше внимание. Видно, да? Здесь и любовный расклад, да, на отношения для королевы жезлов, страстной натуры, да, и расклад для деловых отношений, где тоже нужно проявить стойкость, характер и показать себя в случае стороны. Туз Пентакли, у вас будет новые отношения, у вас будет новая работа, возможно, новое почитание в вашем коллективе, как человека, профессионала Здесь потрясающе выпала борьба, но она принесет сладостный момент вот этого успеха. А знаете, почему успеха? На обороте у нас карта победителя. Видите, шестерочка жезлов. Вы победите, у вас такой жезл с лавровым венком. Это касается и мужчины, который придет побороться за эту королеву и самой женщины, которая, возможно, на работе хочет достичь каких-то невероятных, ну, планы, в общем, небольшие да, на жизнь. У вас тоже получится, вот эта колесница не зря здесь. Но не наломайте дров, будьте аккуратны о том, что вы говорите, как вы говорите, что вы действуете. А в принципе карта действий, порыва этого, которая здесь проигралась, она очень даже кстати. Молодцы! Все, кто смотрел этот расклад, вы на правильном направлении в своей жизни. Второй вариант. Двойка пентаклей Здесь человек который загадал эту позицию, он как-то мямлит, как-то с ноги на ногу переминает пустое порожнее, никак не может выбрать, что именно нужно, как нужно действовать. То есть планы такие еще пока сам не, не знает, чего хочет. Здесь такой момент проигрывается. Сейчас я посмотрю. Подумайте, если вы нашли себя в этой позиции, если она ваша, подумайте все-таки, что сначала вы должны построить намерение, Потом вы должны составить четкий план, а потом уже действовать. Это обязательно нужно сделать для того, чтобы был успешен ваш вот этот вот ну, запал да, амбициозный. Если это касаемо отношений, то здесь человек находится на выборе, то есть есть еще какие-то отношения, поэтому выпадает такая карта. Ну, сейчас мы все раскроем. Итак, сбудутся ли ваши планы? ближайшее время, которое вы сами себе назначаете. Хм, четверка кубков. Новые отношения. У вас есть шанс начать новые отношения. Все это зависит от ваших намерений. Еще раз повторяю. Двойка жезлов, Да, вы движитесь в сторону нового. Вам бы хотелось иметь новое, что-то новое в жизни. Либо работу, либо новые отношения. В планах это у вас на первом месте стоит. Но вы очень нерешительный человек, робкий, несмелый, вам нужно попороть это качество, да, десятка кубков, вы хотите пойти в новые отношения, у вас есть э, ощущение того, что вам это необходимо, и вы для, для себя уже, в принципе, вынашиваете эту идею давно, но все никак не решитесь. решаетесь. Десятка кубков очень успешная карта. Она говорит о том, что в намерениях, если вы поставите четко намерение, начнете действовать. Вот как в первом варианте, карта Колесница дачи, их там действует, то у вас будет десятка кубков. Десятка кубков это очень счастливая реализация именно отношений, любовных отношений. Так, девятка пентаклей. А если вы смотрите, на отношения, то вы будете очень востребованы в этих отношениях, они вам принесут счастье, они вам принесут реализацию, вы станете красивым человеком. Как духовно красивым, так внешне красивым, богатым человеком у вас будет успех в обществе. Если мы смотрим здесь на новые дела, да, на какие-то абсолютно новые, на шанс на новую работу, на новое освоение чего-то профессионального, то здесь тоже будет успех. Вы не зря выбрали эту стезю. Что мы смотрим еще? Давайте подраскроем. Семерка Пентаклей. Ожидайте, ожидайте, что вам новое начинание принесет успех. Здесь два раза выпали, смотрите, чудесные карты Пентакли. Семерочка и девяточка Пентаклей. Это карты действий. Да? Вы должны не просто ожидать, а действовать. И десятка кубков. Это говорит о том, что возможен прочный семейный успешный союз с любимым человеком. Еще одну карту возьму. Четверка жезлов. Вот именно то, что я сказала. Прочный, успешный семейный союз. Еще это карта свадьбы. Карта свадьбы. Четверка жезлов. Вообще четверочка – это карта стабильности, у вас будет стабильность в жизни. Вот начинали мы, заметьте, с двойки пентаклей, с карты нерешительности, неуверенности. Я там не знаю, а вдруг, а вдруг, а это, а вдруг, а это не это. Вот это вот, пожалуйста, в себе уберите, и у вас обязательно все придет к четверке жезлов. Стабильность, стабильность в любви, постоянство в любви, новые отношения, да, я уже говорила. Четверочка кубков – это шанс на новое, прекрасное. А кубки – это у нас что? Это у нас любовные отношения. Ну что ж, я рада, что оба варианта оказались, в принципе, позитивными. И даже если вы сейчас находите себя в ситуации, ой, я не знаю, ой, я переживаю, подумайте, что это пока только у вас в голове. И вы как бы сами себя тормозите. Вообще люди очень часто сами себя тормозят. К сожалению я сейчас возьму карту э, одну карту для э, из колоды магии и наслаждений и посмотрю все таки в итоге да вот в планах что они нам скажут Я обожаю брать эту колоду смотрите девяточка жезлов дерзайте жезла вам, вам необходимо повысить повысить вашу э, деятельную активность вот вы, мужчина, пожалуйста, девяточку включите, девятую скорость. Ну, вы поняли меня, да? Вы пока на нулевой, включите девятку. Потому что вы сейчас находитесь в такой обороне, как бы стоите и думаете, что вам делать, куда вам бежать, как действовать. Действуйте, пожалуйста. В общем, не останавливайтесь на достигнутом. И будет у вас прорыв. Итак, с вами была Елена, Как всегда... Полный позитив и полная уверенность в том, что дальше все будет зависеть только от вас. Всего доброго, прекрасного вам настроения, чудесных вам свершений. Будьте всегда на высоте. И другие люди захотят с вами не просто общаться, они увидят вас императором и императрицей своей судьбы. Пока!